Открытый диалог. Диалог. диалог. С Александром Непомнящим. И вновь мы встречаемся с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте, Сергей. Ну что, начнем с итогов после ликвидации Сулеймани. Да, я думаю, что, в общем, уже можно подводить первые итоги того, что было сделано в начале января в Иране, точнее, в Ираке, и вы э, подводя вот эти первые итоги изящной ликвидации Касама Сулеймани и последовавшего за ней неуклюжего иранского ответа, можно уже с уверенностью сказать, что 45-й президент США Дональд Трамп в этом раунде конфликта с Айатолами одержал уверенную, явную победу, причем сразу на нескольких фронтах. Я поясню. Ну, во-первых, сам Иран. Иранский режим, который сумел наря... достаточно наглядно продемонстрировать нам собственную вопиющую несостоятельность и выставил эту несостоятельность всему свету. Они организовали помпезные похороны так называемого мученика Касама Солимани, но при этом умудрились устроить там как бы организовать так последовательно, что все это закончилось в лучших сталинских традициях давкой и беспорядками и гибелью 50 э, самих иранцев еще с ранением сотен, а затем, то есть провести, э, провести похороны достойно они не сумели. Зато тут же умудрились подбить гражданский самолет э, почти с двумястами людьми на борту, из которых почти сотня были их собственные граждане. И, конечно, на этом э, фоне заявления Италии о решении возобновить свою ядерную программу, они приобретают совершенно новый колорит. Причем даже не столько для государств, которые окружают Иран, в том числе нас, израильтян, сколько в глазах своих собственных жителей иранских, которые вдруг осознали, что в умелых руках их вояк бомба, которую они э, решат по ошибке, может быть, даже запульнуть в сторону Израиля или для своих санитских соседей, может вполне угодить куда-нибудь в их собственную э, территорию Ирана. Собственно. И, видимо, не случайно, поэтому запоздалое признание властей о том, что они, да, причастны, собственно, не причастны, а виновны в крушении украинского самолета, не только не успокоил иранскую общественность, а, напротив, вызвало новую мощную волну протестов со стороны взбешенного общества, которое так сказать, возмущено некомпетентностью и уживостью своих э, иранских правителей. Таким образом, несмотря на… Э, совершенно откровенно мы, бывшие жители Советского Союза, прекрасно понимаем, как это все делается, несмотря на откровенно срежиссированные массовые антиамериканские митинги, проведенные в Иране, режим Айятол вышел из всей этой истории сильно потрепанным и ослабленным. И чем больше они сейчас говорят о том, какую мощную пощечину они залепили американской армией, тем, в общем, как бы смешнее и нелепее это все звучит. Вот. При этом президент США, Дональд Трамп, он как раз наоборот, набрал в глазах своих избирателей дополнительные очки. И это, между прочим, вопреки опасениям некоторых даже вполне консервативных американских аналитиков, которые полагали, что обострение иранского кризиса может подорвать электоральные позиции Трампа. Ведь Трамп в свое время, мы помним, обещал максимальное сокращение американской внешнеполитических обязательств, минимальную как бы, деятельность за пределами Америки, все для Америки. И любая, любой конфликт на Ближнем Востоке или где-то еще, это как бы против его собственных обещаний. А Трамп, как мы знаем, очень э, следит за тем, чтобы выполнять обещания и не нарушать. И более того, говорилось, что, в общем, даже если ему удастся отвлечь на время внимания СМИ американских, вот такой вот какой-то э, внешнеполитической активностью э, от процесса импичмента, то он здорово рискует. И вот, Поэтому ликвидировать Сулеймани, как бы, или вообще идти на какую-то такую экскалацию, э, э, э, не стоит. А получилось все наоборот. И, в общем, действительно, ведь, смотрите, на протяжении многих месяцев э, иранские провокации становились от раза к разу все более и более опасными. И э, США должны были остановить э, как-то режим ИТО, пресечь это все. И то, что это было сделано наиболее продуманным, на самом деле, пропорциональным и ограниченным образом по сравнению с другими возможными вариантами, например, бомбардировкой нефтяных установок, которая бы неизбежно повлекла за собой гибель массовую людей, в общем-то, в значительно меньшей мере причастных к террору, чем Касам сулеймане Так вот, по крайней мере, я думаю, что здравомыслящая часть американского общества, который оценивает ситуацию и видит, что вот были ранцы, которые задирались, которые провоцировали Америку и говорили, а что ты нам сделаешь, а что ты нам сделаешь, а что ты нам сделаешь? И, и многие думали, что ну хорошо, Трамп все, что он может сделать, это вот как, как бабахнуть дубиной, и полетят во все стороны мозги, кровь, и э, демократы смогут сказать, вот какой он ужасный, злобный. А Трамп элегантно, красиво, чисто в израильском стиле, хлоп, и не стала Сулеймане. И, и иранцам очень больно, а, в общем-то, невинных людей там не погибло. И э, нельзя не отметить вот эту вот, как бы продуманность, прагматичность, взвешенность, этого этой американской акции, которая, да, действительно выбила зубы Ирану и оставила в общем-то, э, в гораздо более слабом положении, чем раньше. А вот зато реакция э, многих демократов типа заявления спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая обвинила администрацию Трампа в ненужных провокациях, она, на мой взгляд, должна была, несомненно, оскорбить патлетические чувства американцев. Потому что, вот, например, приравнивая Трампа к Итолам, это у нас был такой в твите, твит э, Бутиджича, да, он написал «Невинные граждане уже мертвы, поскольку оказались вовлечены в ненужную и нежеланную э, войну зуб за зуб». Э, так вот, на мой взгляд, такой твит… Э, Будиджу, похоже, уверенно уничтожил шансы на какие-то, так сказать, продвижения внутрипартийных Посмотрим, конечно, но я думаю, что, в общем, он себя уже похоронил. Вот. Ну и предсказание Байдена, который сказал, Трамп только что бросил динамитную шашку в пороховую бочку. Э -э признаем, что можно было ожидать, что это действительно будет так, потому что мы не знали, как поведутся иранцы. Но мы видим, что, по крайней мере, до сих пор ничего не произошло, никакой э, пороховой бочки, никакой динамитной шашки. И э, в данном случае Джо Байден, так сказать, в очередной раз показал, что он специалист по попаданию пальцем в небо. Вот. Ну и, конечно, всевозможные абсурдные заявления э, других э, оппонентов э, президента Трампа о том, что он фактически виноват в трагедии украинского самолета, Но, На мой взгляд, это такое, э, как бы, такое пренебрежение к интеллигенции э, людей, которым обращено это заявление, что, в общем, авторы подобных высказываний, они сами себя, так сказать, дискредитировали. Вот. Но зато, с другой стороны, опять же, некомпетентность, столь лихо продемонстрированная иранскими аятолами, она, несомненно, в немалой мере подорвала и усилия союзников Тегерана в том же Китае и в той же Европе, которые обеспечивают общественно-политическую поддержку режиму айотол. Надо понимать, что эффективность эмбарго на материалы и технологии необходимую Ирану для продвижения в программе ядерного оружия, а не, оно во многом зависит от готовности Китая соблюдать эти ограничения. Вообще говоря, если так посмотреть, перспектива вооруженного ядерной бомбы Ирана, она должна волновать Китай не меньше, чем США. Потому что сегодня 40% китайского импорта сырой нефти поступает из Персидского залива. И как ни парадоксально, именно ВМС США обеспечивает безопасность этих поставок в Китай. Иными словами, Китаю есть э, что терять в стабилизации Ближнего Востока. Но в любом случае, в свете последних событий, Китай очень, гораздо сложнее станет защищать своего ближневосточного союзника, потому что, в общем, тот себя показал, мягко говоря, не в лучшем виде, со всеми этими похоронами и со сбитым самолетом. И более того, я не могу исключать, хотя, конечно, у меня нет никаких подтверждений тому, что вот эта вот взвешенная, но очень решительная позиция Белого дома в отношении Сулеймани, она косвенно повлияла и на сговорчивость Пекина, который вот буквально на днях подписал США первую фазу торговой сделки, включившую китайские обязательства на дополнительные закупки американских товаров на сумму, по-моему, 80 миллиардов долларов в течение двух лет. Там как-то это более даже объемная, но вот та цифра, которая фигурировала в новостях. Ну и, конечно, можно предположить, что то же самое э, мы можем сказать и про друзей э, это в Евросоюзе, в Франции, в Германии, в той же Англии, в Великобритании. Там теперь куда сложнее будет лоббировать усилия по обходу американских санкций в отношении Ирана. То есть если раньше европейцы пытались сделать что-то такое, вот обходящие американские санкции, не то, что у них что-то получалось, но они пытались, то теперь на фоне вот такого, как бы проявленного иранцами, с одной стороны, агрессивности, а с другой стороны, некомпетентности какой-то несерьезности, что ли, Конечно, им очень сложно будет убедить э, общественность, а мы снова, я повторяю, это снова и снова это актуально не только для Израиля, это актуально и для, э, и для того же Ирана, и для Трампа, и для европейцев. Есть еще один фронт и это фронт не только не военный, а именно общественный. На общественном фронте сегодня э, европейские лидеры не могут поддерживать Иран, когда общество у них видит, что из себя представляет тот же Иран. И они не могут обрушиваться на Трампа с какими-то абсурдными. Э, обвинениями, когда общество видит, кто здесь хороший, а кто плохой. Вот. И зато европейские сторонники американской позиции, они получили сейчас дополнительный аргумент в пользу оказания давления на Иран с целью достижения нового и куда более продуманного ядерного соглашения. Собственно, то, о чем Трамп говорит, он же говорит, не то, что я не люблю иранцы, хочу их порвать на куски. Нет, я хочу заключить с ними новый договор, который не будет как сито, как решето Договор, заключенный Иран в 2015 году, в котором все будет четко э, оговорено. Наша задача, чтобы урана не было ядерного оружия, потому что нельзя доверять такому режиму, как мы выяснили не только сумасшедшему в плане идеологии, но еще и крайне неумелому, такая обезьяна с гранатой. Нельзя им доверять ядерное оружие, и в том числе нельзя, конечно, разрешать им э, заниматься ракетостроением, то, что вообще не оговорено было в предыдущем э, договоре 2015 года. И поэтому сейчас, конечно, все эти вопросы они получили новую актуализацию в пользу именно позиции Трампа и Натанияла. Ну и, конечно, опять же, друг, еще один фронт — это региональные соседи Ирана. То есть наши соседи — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Они более чем когда-либо убедились, насколько сейчас им важно дружить с Трампом. А дружить с Трампом они могут теперь только одним способом. Это раньше они могли сказать — а мы вам кран нефти перекроем, и Америка тут же э, пыталась их как-то ублажить. Теперь Трамп говорит, да перекрывайте кран, ради бога. Мы сами импортеры нефти, и мы сами стремимся стать самым крупным импортером нефти. Поэтому если вы там будете перекрывать краны, так нам только лучше. Вы нам вообще не нужны. Те это очень хорошо понимают, и они понимают, что единственный способ э, сохранить вот такое покровительство американское и какую-то защиту — это платить. Потому что Трамп говорит, все для Америки, Хотите, заплатите деньги, купить у нас э, товары, платите, оплачивайте наши, наши сказать, э, э, услуги в вопросах в сфере безопасности, и все будет хорошо. И этим ребятам сейчас придется опять тряхнуть машиной, доставать уже свои достаточно похудевшие кошельки, поскольку нефть, как мы знаем, сейчас уже давно не в той цене, какой была несколько лет назад, и э, ожидать, что только таким образом они сумеют. Э, добиться расположения президента американского, который в свою очередь это переводит все в блага для американского народа. И более того, даже в Ираке, который, в общем, не относится к корпусу стран враждующих с Ираном, наоборот, это страна, которая, если вообще можно говорить о том, что там есть какая-то страна, это страна, которая находится в полувассальном, зависимом от Ирана состоянии. Но на самом деле, мы об этом с вами говорили, может быть, будем говорить в следующих передачах еще. Иран, несмотря на то, что там как бы правят шииты, это шииты-арабы. И шииты-арабы находятся в таком достаточно жесткой конкуренции с шиитами-персами. Там речь, конечно, не идет о такой вот фатальной ненависти, как, скажем, между шиитами и сунитами. Но иракцам очень неприятно думать, что какие-то персы ими управляют. И вот эти все беспорядки в Багдаде не просто так, не на пустом месте возникли. И э, их заводила, это молодежь, которая восстала против иранского присутствия в Ираке. В Багдаде. Она молодежь шиитская. И так вот, в этом самом Ираке сейчас тоже, в общем, все сильнее и сильнее звучат голоса тех, кто не хочет, чтобы Иран продолжал управлять или подминать под себя Ирак. И, конечно, в первую очередь об этом говорят не шииты, а суниты и курды, но и шииты тоже. И вдруг понимание того, что американские войска находятся в Ираке стало для иракцев очень актуально. Если раньше они говорили однозначно, все, уходите, уходите, мы не хотим, мы хотим независимость, оставьте нас в покое, теперь эти голоса подутихли. И было недавно обсуждение этого вопроса в парламенте. Курды и сунниты, представители курдов и суннитов вообще не участвовали в этом, в этом как бы, обсуждении. Они не хотели голосовать, не хотели показать, что они против, этого, как бы, против идеи изгнать американские войска с территории Ирака, но и за они точно не хотели голосовать. И э, на самом деле это сколько в Америке, сейчас в Ираке американских войск? Примерно 5000 человек. И занимаются они, в общем-то, э, двумя вещами. Обучением иракской армии, ну, того, что можно называть иракской армией, и сбором разведдан. Но сам факт их присутствия все-таки сдерживает Иран и ограничивает его степень свободы. И вот сейчас на фоне всего того, что произошло в Ираке, э, на самом деле, опять же, поддержку или позиции тех, кто считает, что не нужно так уж, э, э, так уж настойчиво требовать от американцев, чтобы они ушли, пока не нужно. Потому что пусть уже будут здесь, и пусть как-то нас обезопасят от иранского, иранских объятий. Они стали сейчас громче. Таким образом, если иранский режим вышел из этого кризиса э, значительно более слабым и, э, и изолированным, чем прежде, и при этом пошатнулись позиции его союзников и в Европе, и в Китае, и среди американских демократов, которые сами себя, в общем, как контр-офицерская вдала, то, наоборот, рейтинг Трампа в глазах американских избирателей и на переговорах с китайцами, и в отношении к ближневосточными странами он, напротив, наоборот, усилился. Так что, подводя предварительные итоги, могу сказать, что, в общем, эта операция она была не только замечательной в плане своего исполнения и цели, она еще, в общем, продолжает приносить дивиденды политически э, белому дому сейчас. Замечательно. Ну и давайте теперь перейдем к вашим предвыборным баталиям. Да, ну у нас все у нас не так весело, скорее, я бы даже сказал наоборот, печально. Э, закрылись списки, то есть теперь уже вот те конфигурации, блоки и партии, которые записались, не изменяться не могут. Можно, в принципе, партия может объявить о том, что она уходит с голосования, но иногда, даже если партия хочет видеть, что она не набирает необходимое число голосов, не проходит электоральный барьер, и хочет проявить ответственность и снимает как бы себя с, из, с выборов, чтобы люди не голосовали за нее и не голосовали в пустой, чтобы не выбрасывали свои голоса в мусор. Так вот, часто очень эти э, избирательные бюллетеней их все равно остаются и люди все равно продолжают голосовать кто-то не услышал кто-то не понял кто-то забыл и в итоге голоса все равно пропадают поэтому э, к сожалению вот сейчас мы прошли эту точку невозврата и теперь кто записался тот уже в общем как бы попал в эту игру и здесь если у левых левые просто идеально все разложили то есть они идут четко четырьмя колоннами есть либерман есть бело-голубые есть э, Объединенная партия, от партии Труда и Мэрицы, то есть вот такие как бы откровенно левые. Если бело-голубые Либерман, они как бы все время Либерман вообще утверждает, что он правый, но по, как бы он правый на словах, по факту он все время сегодня теперь уже четко совершенно в, в блоке с бело-голубыми. Бело-голубые, по большому счету, тоже как бы они все время говорят, да мы не правые, не левые, мы такие, как бы мы за. Когда их прижимают к стенке, говорят, ну умеренно левый, так как будто бы можно быть умеренно немножко людоедом. Немножко марксистом, так сказать, не на всю голову, а только частично, как бы. немножко беременные такие. Вот. Но на самом деле, конечно, э, это правда, что в списке белоголубых есть много людей, которые легко могут оказаться и в списке Ликуда. Вот, буквально за несколько часов до закрытия этих списков э, представитель белоголубых перебежал в Лекуд. Вот, это внутренние интриги. Я не знаю, может быть, это не так интересно нашим слушателям. Но суть в том, что это действительно это, между ними нет пропасти, между этими партиями. Но Всю разницу играет свита, да? Как короля играет свита. Крупные блоки определяются своими партнерами. Вокруг ликуда это партии еврейские и партии правые. Вокруг Белоголубых — это партии антисемитов, арабских и антисионистов. Вот партия антисионистов – это партия объединения партии труда и меридса. Меридс давно называет себя ассионистской партией, то есть мы как бы уже не сионисты, потому что мультипассионизм это пассе, это прошло и Присоединение к ним партии труда на самом деле стало таким вот печальным моментом, тоже какой-то точкой невозврата, партия, которая у истоков которой стояли такие люди, как бен потом Голда и исторические личности, которые действительно создавали эту страну с теми или иными претензиями, мы, конечно, можем сказать, что они вот делали то не так и это не так, но это были люди, вошедшие в историю Израиля как создатели государства, и вот от их партий остались какие-то жалкие четыре мандата каких-то людей, которых мне даже как бы трудно описать, что-то вот совершенно бесцветное и никому, неинтересное. И они присоединились к партии откровенных левых. То есть там есть, например, такой персонаж, он э, как бы хвастался фотографией своей сидит на фоне в кабинете своем. А он, за его спиной, огромный портрет э, чегевары Гевары. Вот. То есть им даже в голову не приходит, что.. Э, Че Гевар — этот убийца кровавый, садист и палач, который убивал детей, который убил, убил десятки людей, если не сотни людей лично, э, вот, что э, вешать на, за, за, как бы, такого человека у себя в кабинете — это вот все равно как повесит Гитлера. Вот. И, и у этих людей абсолютно нет никаких стопоров. И эти люди сейчас в одной связке с остатками партии труда. Вот это вот Либерман, бело Белоголубые, связка левых и арабы. Таким образом, у левых все очень хорошо схвачено, и у них э, ни один голос не пропадет, то есть нет ни одной левой партии, которая заведомо не проходит электоральный барьер, они все заведомо проходят электоральный барьер, значит все, кто проголосует налево, ни один голос не потеряется. А у правых просто э, то, что называется хоть плач. Есть две харидимные партии, Но ну, там как бы более-менее все, все нормально, то есть вот они все э, ультротороксальные евреи харидим, которые будут голосовать, они будут голосовать за эти партии, которые мы, как мы видели, по крайней мере последний раз были четко в глубоке с правдой. Есть партия Лекут, есть объединение правых партий, которые опять вот они то рассыпаются, то собираются вместе. В итоге они собрались, но выкинули э, самую как бы, радикальную, самую экстремистскую правую партию, партию адвоката Бенгвира, потому что мол, им не хочется быть э, как бы с ним в одной упряжке. Вот здесь, на мой взгляд, есть... Очень большая проблема проблема э, израильских, израильских правых вообще и вообще как бы правых по всему миру. Но причем я не скажу. Буквально слово, в итоге, как бы есть две правые партии: ликуды, вот это самое объединение религиозных сайтских правых партий и две харидимные партии. Но, кроме того, еще есть целая куча разных списков правых, еще правее, еще самых, самых, самых правых, и самых правых правее, которые правее, чем правые. Эти списки они заведомо никуда не пройдут. У них нет шансов набрать четыре э, э, мандата, Ни малейшего. Даже если они слились бы вместе, у них не было бы шансов таких. Но уж по типа, отдельности тем более. Но все вместе они могут унести вот тот, э, как бы тот необходимый кусочек, который в итоге, например, не хватит какой-то из партий до мандата. И э, может получиться так, что все будет действительно определяться какими-то сотнями голосов которые будут унесены, распылены вот этими самыми лихими правыми, которые правее самых правых и, и еще правее. И вот они такие все замечательные, они все принцы на белых конях, не то, что этот самый Ликут, который уже в их глазах себя полностью дискредитировал, или там эти самые э, правые, которые, которые не взяли Бенгвира. действительно некрасиво, что не взяли, я об этом еще скажу. Но, но, но как бы теперь-то что делать. Есть еще целый пласт... Э, Правых, которые вот под влиянием э, пропаганды вражеской левой, которые, этой пропаганды на истощение, понимаете, левые не могут победить в Израиле по-честному, и поэтому они играют бесчестно. Вот они загоняют Натаньяо какими-то юридическими, э, э, юридическими уловками. И одновременно они ведут э, пропаганду, дискредитирующую правый лагерь дискредитирующий Ликуд, дискредитирующий этих самых правых партий. И очень много правых сегодня говорят: нет, я не буду голосовать за Ликуд, потому что Натанья, он такой весь из себя ужасный, он держ, держится за власть, он э, не хочет ее уступить. Все, все вранье и все чушь, но. Но в итоге как бы за Ликуд они не готовы голосовать. А за религиозных они тоже не готовы голосовать, потому что вот они, вот эти религиозные сионисты, там они вот как бы один такой либеральный, а другой совсем нелиберальный. И вот им. То есть. Напоминают такую деву лет 80 которая все еще сидит у окошке и ждет, что сейчас прилетит принц на белом коне. и на алых парусах приплывет к ней и возьмет их жены. А принца такого не будет. В итоге это все сработает на то, что к власти придут левые. И опять же, белоголубые, может быть, это еще не кошмар, кошмар. Но те, кто вместе с ними будут в блоке, это будет кошмар, кошмар, потому что это откровенные антисионисты, откровенные антисемиты. Это люди из арабских партий, которые э, прославляют террористов, которые требуют, во-первых, за участие в своих, как бы за поддержку коалиции десятки миллиардов шекелей из государственной казны. Во-вторых, конечно, все процессы, э, связанные с суверенизацией Иудеи Самарии, будут заморожены, потому что... Потому что с ними это не пройдет. Они уже об этом сказали: они сказали белоголубым. Если только вы заикнетесь о каких-то процессах суверенизации, в той же Реданской долине, то никакой коалиции не будет. То есть они уже держат бело за горло. И поэтому, когда, на когда израильтянам объясняют, что бело-голубые ничем не отличаются от ликуда, это по факту-то так. Но на самом деле разница колоссальная. И вот напоследок буквально два слова о, о, о, о этом самом Бенгвире бедняге, адвокате Бенгвире, когда э, вот этот блок правых партий во главе с Беннетом сейчас, э, когда они выкинули, откинули от себя Бенгвира, то Беннет заявил, что вот он не может быть в одной партии с человеком, у которого в, кабине, э, в доме висит портрет э, Баруха Гальштейн. Напомню, Баруха Гальштейн был хевронский врач, который в годы Осло э, ему сообщили, что он должен подготовить госпиталь, поскольку э, в Хевроне будет погром, Еврейские, и будет очень много раненых и убитых, и нужно будет, так сказать, вот госпиталь приготовить к этому. И было известно, что эти все погромщики, приехавшие из соседних арабских деревень, они все там, там, в арабской части молятся там. И дальше мы не знаем точно, что было. По восстановленному расследованию он пошел туда и расстрелял этих молящихся. Наверняка, конечно, среди тех, кого он расстрелял, были и те, кто готовили погромы, были те, кто невинны. Он взял закон в свои руки, он, разумеется, предотвратил этот самый погром, о котором говорили власти, который, который, возможно, в то время арабин надеялся использовать как предлог для того, чтобы вообще эвакуировать все население еврейского хеврона из хеврона. Так или иначе, он сам погиб в этой истории, потому что у него было несколько магазинов с патронами, Он один из магазинов заел, и арабы бросились и убили его, и потом... Там было найдено очень много оружия, то есть, если мы говорим о том, что он стрелял мирных морлящихся, то не очень понятно, как это сочетается с тем количеством оружия, которое было найдено в этом зале. Так или иначе, Барук Гульштейн, возможно, не является героем в глазах огромного количества жителей страны. Но когда Беннет говорит, что он не может принять Бенгвира, поскольку тот экстремист, и вот у него дома висит портрет этого человека, намекает Беннет, что речь идет об убийце, и в то же время, и многие правы оправдывают, говорят, да, вот Беннет прав, так и есть. И в то же самое время, для тех же самых правых, которые считают, что Бенгвир абсолютно неприемлемо, тот факт, что, например, вот этот самый Илон Гелон из Мэрица, у него в кабинете висит портрет Чегевары, а Чегевара, что бы ни говорили, и как, как бы мы ни сравнивали, но Чегевару убил в десятки раз больше людей. Мы даже не говорим о том, убивал ли он вооруженных людей или, или невинных. В данном случае он убивал и детей, и женщин Че Гевара. Барок убивал только мужчин, и только тех, которых он считал врагами. Но неважно. Че Гевара по факту убил гораздо больше людей. Он был садист, он был убийца кровавый. И его портрет висит на стене у депутата Кнеста партии Мерец. Это никому не мешает, не левым, разумеется. Но и правым это не мешает. И правый вот в израильском обществе, как вообще, видимо, в американском обществе, точно так же есть ужасный совершенно перекос э, Дисбаланс, когда э, правые готовы отмежевываться, как бы показывать, что они не признают своих экстремистов, и при этом э, совершенно спокойно относятся с пониманием, как бы относятся к экстремистам слева, тем самым экстремистам, которые, например, обливают краской э, э, людей, которые носят э, меховую одежду, или устраивают погром в мясном э, ресторане, или, например, называют евреев, живущих в Иуде, оккупантами, и, и пытаются навязать обществу какие-то свои безумные идеи, иногда совершенно опасные идеи. Но это все, этот весь левый экстремизм он как бы считается нормальным. И ваши прогрессисты, прогрессисты тоже они как бы считаются нормальными. При том, что справа люди, которые говорят, в общем-то, может быть, тоже радикальные экстремистские вещи, которые не нравятся мейнстриму, не нравятся обычному обывателю. Но либо мы отсекаем в одинаковой мере и тех, которые справа, и тех, которые слева. Или мы их принимаем как бы с пониманием и с одинаковым отношением под, э, с обоих сторон. Но до тех пор, пока правые готовы отмежеваться от своих экстрема, экстремистов и считают их нелегитимными, и готовы принимать, э, как бы принимать легитимность левых экстремистов, будет постоянный дисбаланс, будет неравновесие, будет дисгармония и будет сдвиг окна Вертона от центра куда-то влево. И это то, что происходит сегодня в Израиле, к сожалению, это то, что очень мешает... Э, в общем-то, израильской политической повестки дня. Ну, Сергей, давайте сделаем перерыв и потом продолжим. Договорились буквально через несколько минут мы вернемся и продолжим. Открытый диалог. Диалог. диалог. С Александром Непомнящим. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Телефон в студии 847 4005 520 И давайте, наверное, попробуем принять звонок. Добрый mm -hmm. день. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, господа. Добрый день. Сергей, я вас приветствую. <laughs> я вас слушаю везде. Куда я езжу, то и где я вас слушаю. Я в городе Освего. Это самый новый штат Нью-Йорк. Wow. Рядом... рядом Канада, рядом ваша чипа, полейку лейку дальше. Ну, просто для, для, на секунду просто, просто, что меня обрадовало, что здесь, когда мы говорим Нью-Йорк, Нью-Йорк, «либ, ли, э, э, либералы и все, там, где я нахожусь, там я вообще ни одного либерала не встретил. Не на, на, я <связываю> работаю на, на большой пауэрстейдж, но ну, не в этом дело. А, а, Александр, я вам хочу вопрос задать. Я задал вам в прошлый раз, но как раз прервалась программа, а, насчет... Отношения между Израилем и, и, и Россией. Мы знаем, что нормальные деловые отношения между вашим премьер-министром и президентом России. Скажите, в случае, не дай бог, я как сказал тогда, войны, на чьей стороне будет Россия? Спасибо, я вас послушаю по радио. Спасибо. Окей. Okay. Во-первых, я думаю, что для того, чтобы понять, на чьей стороне, э, или попытаться проанализировать и понять, на чьей стороне будет э, Россия в войне Израиля, например, с Ираном, нужно понимать, что Россия все-таки не является сегодня той вот абсолютной монархией, какой она была, например, при Сталине. То есть, безусловно, у Путина есть огромные полномочия, но он, на мой взгляд, договорное лицо. То есть есть э, крупные кланы. Возможно, что, например, один клан это э, силовики. А другой клан это э, спецслужбы, а третий клан это э, там Газпром и что-нибудь еще. И Путин устраивает все такие кланы. Они все как бы, согласны, чтобы он был как бы главным. Но э, он далеко не абсолютно диктатор, который может делать все, что он хочет. Поэтому мы видели это не раз, например, что. Судя по всему, у Путина как бы, Путин, э, в достаточно хороших отношениях с э, Натаньяу. И э, там, где, допустим, это зависит от него, он старается сглаживать углы и не создавать напряженности. Но это не значит, что российский МИД, например, э, не создает эти самые новые провокации. И мы хорошо помним, что когда сирийцы э, сбили э, российский самолет, то Израиль был обвинен и сначала Путин даже пытался как-то вроде вывести Израиль из-под удара, но судя по всему там внутри в Кремле шли подковерные бои и он не смог эту, эту позицию отстоять. В итоге как бы российской позицией стало обвинение Израиля в том, что израильтяне виноваты, что сирийцы сбили российский самолет. Что касается вот такой вот ситуации потенциальной начала войны, Россия и Иран да союзники, но при этом да соперники. И Россия сейчас, например, мягко говоря, закрывает глаза и прикрывает их сирийцам, сидящим у ПВО, когда израильтяне бомбят иранские позиции в Сирии. Израиль говорит: мы конкретно ничего не имеем против того, что Россия чтобы в Сирии, мы не имеем ничего против того, чтобы там Иран существовал как государство. Но когда иранцы создают базы на нашей границе, мы их будем уничтожать. И Россия это принимает. Иногда на что-нибудь такое говорит осуждающее. Вот. Но даже это, в общем-то, не происходит, потому что чаще всего Израиль не признается, неизвестные отбомбили иранские позиции, ну, вроде как осуждать неизвестных как-то нелепо. Если будет война, я думаю, что Россия не займет сторону ту или другую. Я думаю, что она будет ограничиваться заявлениями о том, что она призывает все стороны к благоразумию и прекращению конфликта. Это не значит, что, например, если Иран попросит какие-то вооружения у России, то Россия их не даст. Но это, например, не значит и то, что если Израиль попросит Россию не вмешиваться, когда наши самолеты полетят отбомбить иранцев, что Россия скажет, нет, мы на это пойти не можем, и наши ПВО будут прикрывать иранских братьев. Видимо, такого тоже не будет. Поэтому ответ, я думаю, что будет та же ситуация, как сейчас, когда Россия пытается извлечь максимальную пользу, не ссориться с Израилем. И не особенно защищать Иран, который ей в Сирии не нужен. Ей в Сирии будет удобнее, если Ирана вообще не будет, если Иран будет загнан обратно к себе в Иран. И в Сирии иранских позиций не будет, и Россия будет без вас, как бы, единственным хозяином Асада и всего того, что ему удалось подстоять. Сергей. Да, давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, <соценно> здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вчера э, Либерман выступил и сказал, что он не допустит четвертых выборов. И вместе с тем мы знаем о том, что он не допустит э, классе власти э, Натаньяго. Можно ли сегодня уже э, сказать, э, поздравить Ганца с победой? Потому что если не, будут, не будет создано правое правительство, обязательно будет создано левое правительство Ганцем. И, к сожалению, с арабами. Спасибо. Ну, во-первых, я бы все-таки не стал бы рассматривать заявление Либермана как некую, э, некую фактологию важную. То есть этот человек все время что-то говорит. Он говорил, что не будет третьих выборов. Потом он говорил, э, э, до этого он говорил еще что-то. Он говорил, что Ганс может создать э, свою правительство с белыми медведями. Потом он говорил, что он, конечно же, в правом лагере, а по факту сейчас голосуют вместе с левыми против правого лагеря и против Натаньялу. То есть э, он говорит, пусть говорит то, что называется, что да, действительно, это может означать, что Либерман принял стратегическое решение, что его электорат достаточно подготовлен и накачен ненавистью к религиозным евреям и к Натаньялу. И когда Либерман э, объявит о, э, о фактическом союзе с бело-голубыми ему его избиратели это простят и не возмутятся тем, что э, правая партия превратилась в партию левую. Но э, гораздо сложнее Либерману будет э, в этой коалиции принять арабов, без которых у, э, у левого правительства не будет коалиции. Другое дело, что они могут сделать так хитро, чтобы арабы были снаружи, они формально не будут частью коалиции, но при этом, как бы, будут ее поддерживать снаружи, не давая правам, допустим, обрушить эту, эту коалицию меньшинства. Такое было уже при рабине. Именно так было прошло, прошло осло. Такое, да, действительно, может случиться. Это не очевидный вариант. И, кроме того, мы совершенно не знаем еще, как сложатся эти выборы и как, как пойдет дальше вот это самое судебное преследование Натаньялу. потому Натаньяу. Все нормы, которые когда-либо существовали в Израиле, э, они сейчас отвинуты. И что могут э, предпринять э, э, сказать, э, люди, стремящиеся любой ценой засудить Натаньял, мы не знаем. Поэтому э, я думаю, что делать какие-то однозначные выводы сейчас рано. И я, например, не могу спрогнозировать ситуацию, которая однозначно сказать, что четвертых выборов не будет. Может быть, четвертые выборы тоже случатся. Спасибо. Ну а теперь, может быть, поговорим о том, что там происходит на газовых войнах в Средиземном Вы понимаете? Да, есть. В общем, как бы мы об этом, мы этого касались уже в нашей, э, наших предыдущих передачах. И эта э, ситуация начинает нагреваться. Всегда мы понимаем, что там, где газ и, и огонь и нагревание, это может произойти взрыв. Вот. Я не знаю, насколько у нас есть сейчас. Вот у нас буквально 15 минут. Насколько мы можем уложиться? Эта тема достаточно большая. У нас есть, может быть, звонки какие-то еще? Но пока... Если нет, то... Тогда ну, дождутся окончания темы, перезвонят, если у кого-то будут вопросы. Давайте тогда на эту тему поговорим. Или Хорошо. вот давайте примем звонок, а потом <laughs> вернемся к этой теме. Добрый Давай. день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. А, вот ситуация с с этим с Касамом, Касемом, вернее Сулеймани и а, с нашим Трампом. Вообще народ Израиля как-то следит за этим или нет, и вообще какое то и, имеет а, какой-то а, влияние имеет. Вот события, которые происходят в мире, в частности в Америке, на мнение избирателей. То есть, явно вообще есть какая-то параллель между тем, что происходит естественно в Израиле и тем, что происходит в Америке. Или наоборот. То есть... Ваш премьер-министр это наш президент. Также левые на него нападают, обвиняют, ложно обвиняют в основном. И в то же время как бы публика не очень реагирует, а может быть все-таки реагирует. То есть вот я бы хотела узнать, вот это явление, то что наш президент убил террориста номер один. И как это повлияло на избирателей. Понимают ли они, что без Натаниягу, если придет к власти такой вот политический проститутка, как а, а, Либерман или, не дай бог, Голубые, которые вообще леваки, которые готовы продать все. То есть самое главное в нашем президенте и в вашем премьер-министре для нашей страны, то, что они действительно патриоты. А те нет. То есть наша жизнь практически в руках тех или других. Будем ли мы жить или не будем мы жить, и тем более наши дети. А от этого зависит, в общем-то, наша судьба, за кого мы будем голосовать. Спасибо большое. Такое... Ну, мне мало что... Вряд я в могу что-то добавить к этому выступлению. Да, конечно, зрители с большим интересом следят за тем, что происходит. Тем более, что это происходит у нас фактически на заднем дворе, прямо у нас под боком. И да, конечно, э, я думаю, что наиболее разумная часть израильтян прекрасно понимает, что мы приближаемся с очень большой вероятностью к большой региональной войне. И в этой войне важно, чтобы главой правительства был такой человек, как Натаньял, а не вот эти самые блеклые персонажи типа Либермана, Ганса там, и всей его компании. Давайте все-таки перейдем с... к следующей теме, тем более, что их не остается буквально 6 минут. Ну, тогда, может быть, только очень короткой строкой. Израиль где-то около месяца назад подписал с Грецией и Кипром очень важное соглашение о прокладке газопровода, который, начинает, который будет забирать газ из израильских месторождений газа на береговом шельфе, тащить их на Кипр, из Кипра в Грецию, а из Греции дальше в Европу и э, в Италию Южную, это может быть до 10% потребностей Европы. То есть это как бы не, не, не весь рынок европейский, но это значительная часть европейского рынка. И, безусловно, у этого проекта, э, с одной стороны, есть колоссальные э, политические и финансовые дивиденды. То есть Израиль становится газовой державой. Он уже фактически с этого месяца продает газ Египту, а до этого стал продавать газ Иордании. То есть наши региональные соседи привязались к нам и это уже не просто мирные договора сквозь зубы, это реальное, э, реальное изменение геополитического расклада. Э, у подобного э, соглашения, которое в общем было иници инициировано вот этой самой тройкой двумя греками, э, кипрскими греческими премьерами, сейчас Греция сменился премьер, там уже другой, но он продолжает ту же самую линию. И нашим израильским Натаниэлю вот они втроем замутили, так сказать, за за заукрутили эту всю историю в которую потихонечку, из, как каша такая вот из топора, помимо топора, помимо вот этого газового соглашения, там нарастает еще много всего. То есть весь геополитический расклад меняется. Для греков, на самом деле, было очень важно создать союз, который, с одной стороны, их выводил из зависимости от европейцев, от Евросоюза, который диктовал им свою волю, в том числе экономическую, и, с другой стороны, создать что-то противовес туркам, поскольку у греков с турками, как известно, давние вражда. И вот такой союз действительно начал возникать. Причем он не столько направлен против турок, сколько он типа вот мы друзья, мы дружим для того, чтобы извлекать экономическую выгоду, присоединяйтесь, кто хочет. И вот уже Италия хочет. И в общем-то Египет как бы не против быть в этом всем. И Иордания, да по факту тоже как бы в этой всей истории. И Турции тоже двери открыты. Но, конечно, в сегодняшней ситуации, когда в Турции правит сумасшедший брат мусульманин Эрдоган, это невозможно. То есть там должен измениться полностью курс. Но э, понятно, что туркам это все очень не нравится. И вот мы говорили несколько передач назад о том, что турки подписались с марионеточным правительством в Ливии. Там в Ливии идет война гражданская, побеждает э, генерал Хафтар, а в Триполе сидит э, кучка политиков, которых по разным причинам поддерживает Евросоюз сегодня, э, и которых поддерживает Турция, и которые подписались с турками как бы разделили между собой Средиземное море, но весь сектор Средиземного моря, половина типа Турка, половина Ливии. Турция теперь заявляет, нельзя протащить газопровод из Израиля на Кипр, поскольку это проходит через наши территориальные воды. Им говорят, ребята, вы, наверное, с дуба упали, потому что какие территориальные воды посередине между Ливией и Турцией, кто захочет, посмотрите на карту, лежит Кипр. И у Кипра это независимое государство, да, вы оккупировали северную его часть, но там все равно есть независимое государство. Вы не можете так просто разделить э, море вокруг него без того, что вы его спросили, без того, что вы ему оставили хоть что-то. Но турки говорят, а, а у нас есть армия. То есть, докуда это все дойдет? То есть, дойдет ли это до э, противостояния военного Турции против Израиля, например? Ну, кто еще как бы, в нашем регионе может с турками сравниться? Но Египет уже как бы вызвался. Египтяне, правда, по другой серии. Когда турки сказали, что они будут присылать войска э, в Триполи для поддержки своего как бы, ливийского от этого марионеточного правителя, то египтяне сказали, что мы вам это не дадим, и тоже вводят свои танки, помогают Хавтару. То есть там уже идет как бы, фактически противостояние военное турок против египтян. Будет ли морское противостояние Израиля и Турции? Очень как бы, есть ненулевой шанс, что это может произойти. Кто может успокоить стороны? Конечно, только США. Пока мы видим, в Белом доме сидит очень адекватное, очень эффективное правительство. Я думаю, что, конечно, если дойдет все до, до такого, разогреется, то, конечно, Трамп вмешается. Пока что Америка просто пытается урезонить турок, но те, как бы, мы знаем, они, в общем, упертые и пока не обращают внимания на эту ситуацию. Я буквально обрисовал Сергей. На кончике э, вилки, то что называется Без всех подробностей Если захотим, то эти подробности может, Сможем уже обговорить, видимо, в следующей передаче Да, давайте, наверное, оставим это до следующего раза И вернемся к этой теме И поговорим более подробно А пока спасибо огромное И всего самого да. наилучшего